Дело было летом 2010 года, когда я посетил поселок У Московской области. Причина приезда была проста. Я приехал в гости к другу. Первое, что мне бросилось в глаза, так это наличие числа 13 в том или ином обозначении. Но и это еще не все. Когда я пришел в местную церковь, я с удивлением обнаружил, что в ней почти нет прихожан что довольно-таки странно для нашей-то страны да и для местности тоже изначально я не придал этому значения но постепенно все дольше находясь у друга я начинал чувствовать эту странную, непонятную для меня атмосферу этого поселка мне казалось, что за мной все время кто-то следил а по ночам раздавались очень странные звуки. Изначально я этому не придавал значения. Думал, что перепил или еще чего-либо. Да и все-таки застройка тут довольно-таки плотная. Но в один момент мое мнение изменилось. Как-то прогуливаясь все около той же церкви, а потом и по другим частям поселка, я... Случайно обнаружил никому ненужный телефон. Прямо посреди местности лежал чей-то телефон. Я его, конечно же, взял и решил вернуть владельцу. Но из чистого любопытства решил посмотреть, есть ли на нем что-нибудь интересное. Счастливо. А мы их верим. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Кто попал? Где вы? Где я? Где я? Домой. Именно это я услышал от своего друга. Он сказал мне, чтобы я ехал домой как можно скорее, и не вспоминал про то, что увидел. Я сел в ближайшую электричку и поехал домой, подальше от этого поселка. Как впоследствии я узнал из интернета, на территории этого поселка есть своя резиденция у масонов. А что уж они там творят, я не знаю.